Ну вот включим запись и посмотрим, как мы это. Видишь, культурников уничтожаем. Следитель. Один. Главная дороги вокруг Краснодара. Вот. Такие вот эти поля. Все полностью. Это сегодня 9 июня 2021 года. Вот так вот новый век нас будет жизни. В советское время за это мы расстреляли всех нам подряд. Вот так вот. Вот одной... флага э, платной дороги. Зато будет платная дорога тут. К морю. Вот так вокруг Краснодара, чтобы пробок не было. Быстрее ехали, больше платили. Этим капугам. А нам чего? Нам, ребята. Без ударов пары. Такие вот дела. Все, вот это все пожилое уничтожает.